Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про стандартные модели атрибуции в Яндекс Метрике и Google Analytics. Мы узнаем, что такое атрибуция, какие существуют отличия у основных моделей атрибуции в системах аналитики, где рекомендуется использовать ту или иную модель атрибуции. Атрибуция – это правило, по которым конверсии распределяются по разным точкам взаимодействия с сайтом. Благодаря моделям атрибуции системы аналитики определяют канал, который сыграл наиважнейшую роль в достижении цели. Данная модель атрибуции предполагает собой то, что системы аналитики не сохраняют историю визитов посетителя на сайт. Стопроцентная ценность конверсии присваивается последнему каналу в цепочке взаимодействий. Эту модель рекомендуется использовать в компаниях, которые направлены на привлечение клиентов в момент покупки. Модель атрибуции «Первый переход» предполагает собой то, что вся ценность конверсии присваивается первому источнику в цепочке взаимодействий. Данная модель атрибуции используется для сайтов с отложенной конверсией, когда пользователь длительное время принимает решение о покупке и неоднократно переходит на сайт. При последнем непрямом клике системе аналитики выдается своеобразная установка о том, что все прямые посещения сайта должны игнорироваться. При этом стопроцентная ценность конверсии присваивается последнему непрямому каналу в цепочке взаимодействий. Модель атрибуции «Последний клик в Google рекламе» рекомендуется использовать тогда, когда нужно определить, какие объявления приносят наибольшее число конверсий. При этом стопроцентная ценность конверсии присваивается источнику Google реклама, остальные каналы трафика игнорируются. Использование линейной модели атрибуции предполагает собой то, что всем источникам трафика присваивается одинаковая ценность конверсии. Эту модель рекомендуется использовать, если вашей целью является постоянный рекламный контакт на протяжении всего времени принятия решения о покупке. Рекомендуется использовать, если цикл покупки предусматривает короткую стадию принятия решения о покупке клиента. Чем ближе к конверсии находится точка взаимодействия, тем более ценной для аналитики она является. Данная модель атрибуции позволяет более точно определить, какой из источников трафика сыграл важнейшую роль в достижении цели. При этом все источники можно условно разделить на значимые и вторичные, то есть незначительные. Большая ценность конверсии присваивается наиболее значимому каналу. Такая модель атрибуции дает верные результаты и для сайтов с быстрой конверсией, той, что происходит в рамках одного и того же визита. Не существует универсальных моделей атрибуции, которые можно использовать для любого бизнеса. Выбор модели атрибуции зависит от срока принятия решения о покупке, а также продвигаемого продукта. Предсказать, какой рекламный канал принесет наибольшее число конверсий, сложно. И именно поэтому следует использовать те модели атрибуции, которые подходят для вашего бизнеса. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если у вас остались какие-то вопросы в отношении основных моделей атрибуции, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!